Короче, друзья, случилось просто неумоверное. На компьютере закончилась память, и поэтому... Поэтому, короче, как-то так. Получилось то, что у меня вырубилась запись. Но ничего страшного. Я все сделал, я все восстановил. Запись сейчас идет на флешку. На флешке больше памяти, явно. Но видос до сих пор рендерится. Я еще посмотрел, представляете, да? Что происходит? Так, друзья, я уже умер. Один раз я утонул. Окей. Я тебя понял. Вообще не видел. Я просто в шоке, друзья. Я не заметил самого элементарного. А У меня фонарик сломался. Что прикажете делать? Так. А, как же все лагать то Так. Ну вот, монитор вырубился. Боже, боже, боже, боже. Тихо ты, господи. Да у меня все уже глючит. И, -и, И граната, как пахнет-то. Так, ладно. Нам нужно сюда. Боже, что такое -то с тобой сегодня, родное сердце? Ты что, с ума сошел, что ли? Она сейчас опять меня ослеплять будет, видите, да? А сейчас опять эта штука меня возьмет. Иди отсюда, мне надо двух врагов поворотить сразу. Просто у меня там видос, наверное, сейчас взорвется. Наоборот, точнее, компьютер. Да. Я не понимаю, вот я с, этим, с этими фризами никогда не пройду, поэтому давайте пока на паузу. Короче, друзья, с седьмой попытки у меня получилось. Здесь будьте аккуратнее, здесь у нас пар. Поднимай тогда уж быстрее, если поднимаешь. Опять вы с котабазы. Да. Меня выбросило. Не знаю, как у вас. Да. Ой-ой-ой, сейчас будет, это, флешечка. Там ели вы уже! Короче, здесь вы проходите сюда. И под трубой... Да что ж такое, вообще не понимаю, что происходит. И под трубой вы находите патроны и здоровье. И энергию. Дальше вам туда уже не надо идти. Вам нужно пройти сюда. Да? И сюда. И сюда. И здесь опять вода. Вот это я сказал, конечно. А куда дальше? Наверное, сюда. Так. А, вот теперь-то мы уже на другой стороне находим. На той, куда она надо было. Так. Бочки, смотрите, полетели. Будьте аккуратнее с бочками. Они уже успеют долететь до туда? Бежим, бежим, бежим. Ой. Не туда. Я это... Пацанчики, у меня это... Как вы видите... 9 фпс! Проседает. Иной раз. Так что мы их заваливаем пестиком... Достаем лом. Ну, монтировку, какая разница. Давайте я их всех поварю и врублю. Все. Опа. Как же все хорошо начиналось-то. Ну это, наверное, да, из-за того, что у меня накопитель сейчас подключен по-другому. Ой! типа сложному на флешку записывать так что как-то так так здесь их будет много вот они просыпаются сначала две потом три а я пройду и подойду хотите знаете нет все, последнего сейчас завалил. Здесь у вас еще очередной паркур. Вам нужно прыгнуть сюда, здесь присесть. Ну главное, чтобы вас не сбила труба. Здесь легко, вы просто сюда забираетесь наверх, нажимаете Е, e, и он сам вас перекидывает сюда. Что ж такое? А? Так, друзья, вот вы прыгнули сюда. И вы, прыгнете, и вы прыгаете сюда. Здесь вам нужно пройти паркур. Еще один. Так, где он? Хотя вот, вот эти вот. А возможно вам не надо проходить паркур. Да, не надо. По трубам паркур. Ну, да, он будет, но по трубам. Сюда. Ну и потом на те две трубы, которые вы видите вот здесь внизу. Круто. Отлично. Получилось. Еще разок давайте. Сначала на эту трубу прыгаем, потом на эту. Потом сюда. И вот сюда. Открываем кран, вентиль. Боже мой. И бежим. Поднимаемся наверх. и побыстрей потому что у нас идет приход воды теперь вы она здесь тоже у нас поднимается ждем пока она поднимется об этом можно узнать здесь она дойдет до этой штуки будет чуть ниже нее давайте сохранимся все, вода остановилась. А ничего страшного, вы прыгаете в воду. Эти штуки боятся воды. И быстренько, быстренько, быстренько, пока у вас не закончился кислород, вы бежи, беги, плывите сюда. Быстрей. И сюда. Далее, что вам нужно сделать? Вам нужно разбить вот эти вот штуки. Вы можете это сделать пистолетом, это будет быстрее. Но вам нужно освободить катушку, которая находится здесь. Все, смотрите, как она быстро всплывает, так что вот так вот. Запрыгивайте на нее. Что ж такое-то? Это сложный момент, но можно это сделать. Это сложно, но можно. Вот видите, говорю, можно, сложно, но можно. А так-то, друзья, давайте сохранимся, в принципе. И я думаю, можно заканчивать на этом. Сегодня мы много, на самом деле, с вами прошли. Кстати, что у нас там было? Аптекару сто процентов. Ломай за собака. Ну ладно, друзья, с вами был я Макар, в принципе, можем заканчивать, тогда этот да? Всем пока!